Сейчас это положи сюда вот. Держи крепко его пока. Дима, слаб чуть-чуть. Да, Так, Дима, оставь чуть-чуть. Да, хорошо. Не переживайте. Не, не. Вот, панельку уберите, пожалуйста, чтобы не раздавил. Все нормально. Дома, Жень! Все хорошо. Все нормально. Сейчас. Тебе веревку дать? Взял. Взял. Сели, да? Да, а да, да? да, все без проблем. Да все нормально, все хорошо. Не переживайте, это постоянно. Жень, веревки свободные. Жень, веревки забирай. как вам лучше? -то? А мне все равно, что лучше вам, вам что лучше, смотрите, ну чуть-чуть, видите, вот как он его закрыл. Идется вот здесь вот вам отогнуть. Ой. Ничего, видите? ничего. Чего, Жень? Чего? А? Не, пока все хорошо. Ну, отойдите, пожалуйста. Все, заходите.